сам бакуган бой бакугана на поле блин блин блин это слишком уж италкивающая штучка и это как будто имплантянины ладно мы проиграли возможно у него будет просто 0 до -да, один 1 процент а, -а, -а в вот чем дело после третьего раунда можно получить столько очков 510 это очень много 510 ворот карту ворот открыть Показывает ли g силы? 100 там Наша карта вор способна улучшить на 100G еще. 130. Ну, это для тебя не важно. Так-так-так. 0. 0. Есть. Мы победили. Отлично. Покажите победу нашу. так-так, ну, вы получили. Оп. Это значит, поинты. Пятый левел. О. Вентус. Ну, окей. Но ну, только мы пайрусы. Ух ты, что это такое? Пайрукион какой-то плюс 20 процентов в силе. А где мне его взять? Классно, открыто ново схватка. А-а-ю. Ну давай, ю. -Ю. Сможем победить. Ну, как-то вот так вот. <клышлен> ну, давай схватку. Так, смотрим. Вентус. Ну, тут по уровню, да. Каждый уровень, каждый Бакуган. Вот. 300 G силы. Даркус. Хаукор. Пайрус. Синдос. Не, ну они, конечно, красивые. Аквас. Милоус. Ясника вся. Четвертый. Ух ты, тысяча Ага, значит, 600 G это прям по сериям. Я помню, что тут максимум было 400 джим и последний Бакуган Хаус. Нилиус. Угу. Потом будет 600G. Да, потом уже будет по 1000. Да прям все силы. ё -моё. Ты у нас Бакуган Бой. Бакугана Поле. Ха, ты не открылся. Ты закрылся там. Ну что ж, ты промазал, чувак. Ну что ж, давай-ка. Так, все нормально. 100G силы минус тебя. Ха, это мало. Ой-ой-ой. Так, скоро будет уже третий раунд. И... да, вот этот раунд вроде бы. Когда три багбукан именно на поле будет, тогда могут они давать нам силу. И она увеличит реально мощность. Вс Что получается. Ну что ж, карта срока, получается. Она поможет мне. Вот, серия 2, Он точно, Но почему. Когда будет серия 3, тогда у нас будут нереальный бонус. Нужно очень много класса, чтобы этот чувак не выиграл у нас. Да, команда же, конечно, может. Ну что ж, получил. Тот, да ты хорош, хорош. Бакуган, драго. Покажи себя, ОКД. Не поведу. Не Подбей себя, Бакуган. Ой, Драгон. У меня поля. Бла. Уронил две статины. А что за Бакуган? Да-да-да, что-то он странный какой-то. Ну что ж, команда битва. Так-так-так-так, нажимай-нажимай-нажимай. Он может 500 сделать. Да, как-то маловато. Так, пока что сином карта способности активируется. баку -под. Что это такое? ха а такой Барс. Вот это мощно. Это реально мощность. На 132 две силы 1000 опытов. Корень шестой. но Бакуган... Нет, седьмой уровень, я помню. Открыта новая схватка. Массатал. Ой, это, кстати, этот чувак. Я помню его, давайте посмотрим. Э -э -э, следующие схватка нажимаем. Вроде... А, подожди, я заматов. Все, взял. Ну, я как-то... Ты меня опасишь. Окей. Кстати, ты подожди, чтобы он тут закрыл. Ммм, наверное, смеешься. Хм. Красный породок, Пол. Вот эти мои карты. Пол. Был, как ты. Айрон, если у нас был полки, хай будет. Ну, все, это просто красный породок. Это мои карты. Пол. Был, как раз, это раздумал? Хм. Красный породок. Ирон, подожди. То есть ты вроде. А ты вроде здесь, а ты вроде здесь. Пол. Был, как раз, Пол. Был, Первый бой, не, тем более его карта отличный шанс Я вам специально так сделал, чтобы прям так было, ладно. Так, 24G силы, потому что такое вот Тут 710G, меньше, а мы знаем 420G То в принципе тут уже нужно меньше Хайбуд mm -hmm. 600G, 610G А 420G, просто не написано, так тяжело выбрать Блин, мне меньше пунктов, поэтому открываю карту ворот, открыть Таким образом, карту, открыть Ай, блин, сейчас такое, -то. а мне это слабое Ой, блин, старую карту знаю Аква, а, значит, это все, а, твое, Полный так, шум 150, а кстати, а что с ним там, может смесь хило, если хоть? ничего не вижу, ничего не знаю, да, ничего не знаю. Да. Ладно, 200 э, пунктов, 420G, 520G, ха, а у меня 600, получается у меня 610, да? сейчас 610, потом 660, 770, 770G силы. Блин, а у меня сколько? Вот еще 2, у меня плюс просто. У меня 770, запомните, пожалуйста, 770, а теперь 420, вроде бы, 520, 620, 620 и плюс 150 620, 720, 770. 700. Хм, да идите, это она как-то споняла на себя. А, кто знает, напишите комментарии, кто это сделал. 770, 770. Блин, он сравнял наш счёт. Вот, блин, карту способность активировать. Випноц. Випноц позволяет карту способности специально, чтобы победить самому. И плюс ему силой, он побеждает. Скайрос, И бонус. Бонус атаки, отлично. 305. блин, не до конца. Он мощный Окей, четвертый бой. Хоукор. Блин, у него 300 же силы. Блин, уже невозможно победить. Как он бы промазнул? Так. Блин, знаете, он промахивается. Мы даже никогда не видели, как он бьется. Ну и ладно. Я просто в шоке. Что? Минус 100? В смысле? В смысле? Ничего. Офигеть. Он карту в рот открыл. Ладно, Бакуган в бой. Бакуган на Наполеон. А, первый Бакуган, который появился на моих глазах. Битва! Вот так тебе, Бакубат. Он так немножко дает. А, когда там ну, это вот этот Бакугир. Да, он так называется, Бакугир. Нам увеличивается на Х2. Это ж мощно. На уровень. Но Бакуган. Даркус. Хоулер. Как думать его брать? С собой или же останемся пайрусом давайте все такие классно пайрусом играть так так так нажимаем следующие схватка ямки что это значит вот ямки Он чтобы попадать или же он не будет попадать я вот сам не знаю да я уже знаком с этим но я не хочу его брать не хочу я пайрус вот и все А, ау, а, а, привет, ё, привет тебе, давай-ка карту ворот на полем, угу, сюда, давайте, ну конечно будет на другую, ну ладно, драгун, давай-ка на всю мощь, не не сюда, нам там у нас э Геркер, как то его зовут Геркер, бакуган бой, бакуган на полем, а, сначала сначала Масмизер смеял, вот так вот... Максакс, подождите, вот так вот. Моя несилация. Долгорд, вот так вот. Моя Мжан. Салк. Магнистер, манагур, бэтвей, федеральный. И нагур, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, бэтвей, мы люди джентльменцев, большевиков, мангузников, джентльменов, вылезти к На Найденезд. Ой, и думаешь, ты бы не я не в глазах. Блин, не верю. не верю. Хе, всю Не в я на губах, не и Ох, я в ногу отдал. Напраху уже надолго. отдал. Я ищу, а я в эту карту... Ну, тебя... М-м-м... Что ты можешь... у у у Я... Я что? Желтро... Новый сич... Картус здесь, да сирий, пожалуйста, На то парце не у меня кукама. Шкат... Шкат... Шкат... Шкат... Аквас 700G... 770G... Нет, блин, даже карту способность активировать можно. Она очень сильно Не позволяет ему ходить. Что скажу, ну... Вот, ха, отлично. Так, чья тут карта? Так твои какие карты? -э -э, хочу вспомнить. Твои здесь, так и вроде бы. Это здесь, блин, да-да. Ха, отходи ты. Вот, блин, я, я, Ты павал что А что если бакуган кинет здесь, еще бакуган? Как думаете, можно ли получить дополнительную карту способность? Я считаю, что да. Новые правила. Почему бы нет? Насколько карта способности у меня будет больше? И нас можно обидеть, и тем более мы Хорошо, бакуган, бой, бакуган на поле. Возвращая два бакугана. Будем биться до конца, в принципе. Получается новая карта способности. Показываю вам. Типа того. Наверное, ну, так честно кто знает. Ага, uh -huh, да сейчас, карта в на поле. Может, конечно, вот здесь, давайте здесь поставим. Твои. Mm -hmm, вот эти твои. А, это его вроде бы. Кто его, блин, знает? Скарлес. Скайрос готов? Да, Сэр, Бакуган в бой, Скарлес на поле. Вот знаете, Скайрес нападает очень сильно на вражеские. Это его, это его, блин. Вот ты будешь побеждать не будешь, ты и так э, а -а -а. У меня больше Джессио тут. Значит, он победит. Сколько мне Джессио построить у него? 820. А Скарлес 710. Бакуган бой. Хрозный Монополия. на поле. Баку-по! Блин, не наузничный еще, кстати. Хря, 710 820 где Вот, черт, карта, со активирует сективирует. Метеорит. Что, блин? Это самая сильная карта в этой игре. Стихи земли, тем более. Это получается имя 400, то, что я карту. А если он стихи земли еще, то еще ими 400, потому что вот у черный. А он черный. даркуса у нас нет, поэтому... как-то так, вот значит. Ух ты, он тоже идти на Бакуган. А это ж не дорогой, блин, я перепутал, извиняйте, перепутал. 800 же силы, ага, минус. Что научился? Аю. Хм, еще не до конца. Ладно с тобой. Ну что ж, гер как там, гер защитам. Броня в бой. Броня на поле. Я не знаю, что с этими людьми. Просто будем их выигрывать. 575 G силы. Давай, давай. Это долговато. Хаулер. У него тоже есть Хаулер. Бакуган бой. Я знаю, как это остановить. Остановить. Блин, мы мимо. А это его карта ворот. Блин. Минус 100 Мы проиграли. Серия 3. О, точно. Нажимаем кнопку кнопки. Кнопки кнопки. Нажимаем очень много раз. Так, так, так, так, так. Это x 2 я так думаю. Ну, неплохо, неплохо. x 2 получается 340. стоп GSI наш карман. Так, минусы и плюс дополнением. Норм, норм. Ну что ж, получаем. Это ты же че какой-то. Хорошо, четвертый раунд. Макс Хавер в бой. Макс Хавер на поле. Драгу, блин. Не что, с доспехи? У него, наверное, доспехи. Блин, да, у него карта ворот способна. Это его карта ворот, он выиграл, блин. А, мой уровень g Ходу Ваду, блядь. Да, Да, сиди просто. Что не Ура! Устрахиваем жены, ребят, юхушерки, устрахиваем, устрахиваем всех. Да и топ-базами парят. А до а, не могу. Молодец, ждешь месяц. еще могу месяц. Ну,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 а страховый, если я ладу, Может если не оцениваю. Может быть, я не оцениваю, Хай будет, да, Аркусом. Да, земля, вот, все видно. что это получается? Плюс 800G, ты чё, прикадывай, при... Ты чё, ровнешь? У тебя 820, плюс 800, у 1620G силы? Офигел, блин! Карты способности просто фантастические. Вот просто представьте такой вот. 8 минут снимаем. 1620g силы. 710 же силы. Вот. Блин! Что мне делать? Так. Не понимаю. А, от а, Подожди. Перепутал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 ну как, это не его карта, плюс 200, 1120, а у него 1020, а, 100, GC у него больше, вот черт, карту ворот открыть, это его карта ворот, у него 2, у него 3, а, давай, Венту, сколько у тебя, ха, понял, Он минус 100, а ага, 250, а, отлично, еще 250 сок те джессе у меня 1120 плюс 500 же сил прибавь себе вот эта сила плюс тот плюс 500 же силы 1520 же силы и еще могу молот заключить перевод а можно молот или нужно карту вар способности активировать по-любому нужно карту способности, чтобы ее активировать на это тоже сильная ситуация как-то так вот ну и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 Блин, от 3, конечно, сильно, сдавайся. Тем более у тебя одна карта способность тебя ничего не спасет, тем более. Я помню, я он 53 силы. Не буду вспойрить, проиграли. Они. Да. Счет один-1. Тих -тих, тих тих Одна нога, там другая здесь. Ну понятно, Чё было, но думаю нравится. Ой, блин, тут наверное будет сила. Так мы тут у нас серым. Серый может победить. Ладно, нормально почувствую что всегда выбирается в конце самые сильные герои Через размытие пиццы. Зачем так делать? Так. Да. Вы слышите, вы слышите там звук котам. Напишите в комментариях, мне очень интересно. Так, давайте вы тавантьи пока что. дома из задач тем... я покажу. Седьмой, седьмой уровень. Кстати, я, не... я смотрел ролики чужие, но там звука я не слышал. Может быть мало смотрел, реально. Я не слышал. Как так вот? Так, давайте на автомате играете. Пока что. Когда будет сложно что -то, я все разу врываюсь, сразу тащу и все будет вот чеки. -плы. Классно все. Э, это что, рот? Ну, ладно. А вообще, мы будем сражаться самую последнюю катку маргиналом, да. Пока игра идет, друзья, мы успеем с вами подписаться на канал, поставить колокольчик на канал Макс Риски, на английском. Вот в лоб, как канал может подписаться на меня, но это не точно. Это Нива уже канал был, вот это мой канал, это мой канал, подписывайтесь тоже. Там я, может быть, там больше 75% я, там, друзья, еще Тут я все время с этим каналом, это 90%. Нет, ну не так остальное. Потом спать на любой ролик, друзья, там уже видно. Да, ставьте лайки там, также пишите комментарии, в принципе, и тут читайте Дискорд, ТикТок, Лайк канал, Фейсбук, Контакты, все в этом духе, приятного просмотра. Ой, приятного просмотра. Так, ну что, как-то медленно, слушайте, я уже прорекламировался быстрее, на, 2Х. О, пошло дело, а, теперь без звука. А я-то думала, что нет звука на меня-то, а, ты еще, понял. Третья волна, я понял, вижу. Зачувствую, что это шахматы. Ну, ну или шашки. А в комментариях, точно или нет? Только не надела. Блин. Три на три. Сейчас буду один на три. Два на три. на 2 Рац, ну не знаю, Кто то что кажет, но... ну, кажется, ну же прошлый конечно, офигенные если честно, они прокаченные копаться. он тут нормально хоть. Вперед! Лучше я буду сам, да? А то щи проиграют, а не сэкономит энергии и сил, то проиграет. Чай. А, это ты брал? Окей. Минус. сильнее это один три звезды тоже все живы И все как-то хорошо так поубивали млади ваткам это знак а, Магсорин вырос. подсказка нам. А больше такой не будет, как будущих, я понимаю. Больше такой не будет подсказки. Итак, у нас будет скоро Мондо Геко. Я его помню, с кей катать с майки об общался. Потом что-то случилось с ним. Типа то. Это все уже. Так, давайте еще. В принципе, классно вышло. Команда из нас. Да, сегодня вы чай писаем чайником А потом сегодня еще не будет еще один ролик. Я не знаю, какой я запишу. Не, ну, может быть, не, не что другое. Я подумаю еще. Что еще может записать? И всем привет, с вами Макс Риск. Перед началом ролика подпишись на канал. поставить свой лайк, колокольчик. Если ты не можешь найти на мои тип -канал, напиши просто Макс риски или на английском Макс Риск. Я думаю, ты найдешь другие там социальные сети. И также под каждым роликом они тоже расположены. Смотри. Ходишь лайкаешь, конечно же, и читаешь комментарии, Ты тоже так же можно лайкнуть. Инстаграм, ВК, Телеграм, Фейсбук, Тикток, лайк канал, Ютуб на запасной. Приятного просмотра! Всем привет, с вами Макс Мы заходим через гость. потому что там опекунь Итак, у нас загружается игра. После этого, когда загрузится игра, у нас будет показываться новый герой. Мы посмотрим, изучим, и, возможно, он... Может быть, он всех одолеет. У нас выпадала еще прошлая серия, там, Шрек выпал. Ну, не как это зовут. Вау, у нас выпадает у нас... Кожеголовый, это прикольный персонаж, у нас вода ламшара дракер уже. это прикольный персонаж. Как я так смотрю на него реально. Вот так смотрите. Вот... Дойдем, придм брать. Конечно. Вот так вот. Три звезды получаем. За победу. Да. Это что -то нечто? так они прокачались немножко получается у нахер колода почти можно еще возвращаться прокачиваться ну и ладно полный бред борд могу не что с ней сражаться ааа с ней с ним будет тяжело реально серебро у нас есть что такое ну шо ж такое не опасное синяя лео ты тащи там синди есть один все нормально хорош колода но будь жестко. дайте дорогу. Нет, так варианты. А тогда я сам буду делать все. Нет? Это реально там будет вот посильнее он десятка, у нас восьмерка. Пала его Давай, Лео. Хый, и от себя. Дай наших там братьев. Спасибо нашим братьев дайте уже пройти. Получай робот погибный там, не знаю. Прикольно, тим Блин, укусил. Что это такое? Ай, Лео, держись там подальше мимо хуто начнем солнце вообще как-то не видеть в деле почему-то не уворачивайся ну ладно в принципе стоит так уворачивайся прикольно бам блин я дрянь что больше использовать ну а такая тактика блин а, э, как там я карай держись как-нибудь серебро серебро не поможет вам все опять я против четверых там десятка 1 поэтому у нас очень сильно а трое кстати, это дом вроде бы... Мы сейчас на крыше... Как там? Шрадор. Мы на крыше Шрадора получаем. А ну вернее, край. Пум. Минус один. Ха. Особенно. Наверное, тут бы сейчас не хватало. Ладно. Сильно, я че думал. На, верни брати, то есть таком крыса, буай, буа, а, сэнсей, а че такое у него сильное, Блин. Я хочу посмотреть фильм. Я хочу посмотреть фильм. Я Я Я Thank mm -hmm. Да, да, да. Вот, да, да, Ну, да, да. Ну, да, да, да, да, да, да, да. Вот. Да, да, Сейчас мы выводить сердце на 11 000 000 000 нужно такой девиз, ну да сегодня не получался девиз, как я помню, блин, кара, держись удар кранга выучить девиз какой-то, удар смертельного кренга, сейчас вот девизы выучите такие себе, укрепленный удар, ай, блин, ой, ой, надо его врубать случайно, ну потому что он реально тестер, этиого идем на он забудет такой герой, который будет получать себе щит. Например, какой-то робот. Ну, есть такой робот. ниндзя. А кто я создал? Там вроде Микки Манджело. Дони, Донни. А потом уже Микки сам такой. Ааа, это моя игрушка. Такая была прикольная. Донни, кстати, создал этого робота, он реально всех гнить. Тащу я в шоке был как так. Робот тащит 4 тупух гнить. И где он? Ой, он здесь! Нет! Нет! Там за окна никого нету. Там только одно свет есть, одно и второй свет. Блин, он реально сильный, друзья, он 12 лел. Что делать? Техника карай! Смертельный клик-клык. Блин, 21, реально он таченный, что делать? Ай, Крэнг, что ты сделал? Скарай, верни е! Блин! Друзья, что делать, реально он таченный? Спасите, напишите комментарий, что делать, блин. Тут уже подпись пишет, что кирдык а нет, он каждый одного брубат, но Вперед, забрать его. Блин, делать дрянь, конечно. Укус. 8 миллион Делать дрянь, что делать? Что делать он? Вот ракета. Блин, двое. Что ж такое? на кнопку. Вау. Ммм, лайк. Так. язык. Yeah онлайн карта какая Нажимаем только хайбург. Поднимите с вами с картой. Автор. Я карту. Тимботом 2. Айбург и по нему, вот нибудь просто Может, ну, давайте Как ну, давайте с а, да, помню, помню Сами вами помню, да, помню Фу да, я помню, кто да, я что я еще строю, получается, думаю, продолжение по это я вам сказал, возможно прошлую мечту. Вот, не Я могу скачал. Моя мечта мусь мусь мусь Также вот так и пришлось. мой по не вообще один. Я не знаю, Вор подал. Семьдесят. Нужно сесть на. Нет. I'm gonna Выиграл, выиграл, нажал, нажал, выиграл, выиграл, выиграл, не другого думаю, так куда идти? так серебро, пловешь, дай серебро Да ничего нету кем? я что буду сплазать, почему бы не? выстрел Красавчик, метки. Уже. Ну хоть и новый кстати, вовремя. Ну да, не сильно Но мы одного сорубили. На, красавчик. Так, карай. Ну давайте, принцип. Ну, он не до конца. ну они у нас, блин. Значит, будет кота там мы идем, кстати. А. Вот они. Они все видели, бой видели, блин насыпали, друзья. На друзья. Мне держи на наш Блин, не конечно, дрянь, их тоже пяти. Да, на эти чуваки сильнее, чем я думал. Так, цветовый, серебро и цветовый, цветовый, серебро. Слушайте, они реально сильные. Так, пою уж магнитолу, что делать? Чисто же нужно бить по прямому, но чисто нужно бить сюда. Давайте. Я не думаю, что мы поиграем, но я надеюсь, боюсь, опа, она. леву такой Блин, ну давай, ну сорри за это. Красавчик, ну слава, нормально. Так, давай, край. Бам. Так, последний удар будет минус один. Красавчики. А, еще один давай, дополнительный. Конечно, нужно быть здесь на поле стороне. Ха, минус один, Напоминаем вашего гиганта. Я И тоже. Доктор Смикстик, типа того. Ах, нет! Что ты бы не с ним сделал? На! Я тебе это не прощу. И козёчий в отчет пал. Дело, конечно, дрян. Я справлюсь. Верьте мне в комментариях. А, Лео, держись. Дело, дрян, знаю. На! Крисов, крис напали, руку он вы. Так, а так я тут вообще легально. Ха, почти всех убил. Красавчик король реально. Я удивляюсь ударом, казначику. Реально вы стали сильными раньше? Я так думаю, что такие сильные термы и профессионалы. Они даже ни от ни пальцем не тронули нас. На. Афиген, ну как-то всегда, конечно, на ход шота. когда ссылаешь наш красавчик Ой, начинает. О, я уже начинаю да. Красава такого, На ни один удар вы нам еще не сделали. Так, он будет восьмого, как я помню. Ну, четным числом 6, потом 8, не зря вы смотрите ролики, так, гайды, вот вам гайд, называется гайд. вот я угадал, ну, как легко вспомнить, чтобы э, друзьям доказать, что вы умнее в этой игре, это очень главное для вас, если вы играете, ух ты, у нас 11 уровень, почти все, только было 10, а, ракеты боя, это на поле хм, на блин жародяг блин иди сюда слабо так да это не важно слова не слабо слава красавчик лед тут видите класс важно что куда три звезды и что будет как бы я заберу две звезды мне очень интересно о новое достижение похитителем мутантов то есть там 35 из 36 И если ты проходишь чеки нужно где пройти окей я только прикрываю своих братьев напарников где у нас братья кстати Вот давно их не видел блин. по заслугам получишь ну да, не такие цели. Ладно. Ну я уже решил, потому что мы так побеждаем, когда играем. Ну, бывает поражение, наверное, на 1%. процент в комментариях, какой процент я проиграл. Конечно, он большой, охраненный, он на удару может... Я же говорил. Офигеть, он еще раз. Ты сумассошел, блин. Минус один, на это Минус один. Криса удар. Че делать будет? Лево, нам. Держитесь. Оборону. У слишком мало хп. что делать? Держитесь там. Лево, нет, нет, только второй. Лево жив, отлично. Он вернулся от второй атаки. Хе, вот я, гренг. Конечно, мы выиграем. Я обещаю этого Давай. Не сдавайтесь никогда. Лево. Заль! А! Чрт! <смех> Мимо! <смех> Блин! А! Нет, нет, нет, нет, нет! А! Вместе, вместе! Заль! Что такое? А! Я тоже выращиваюсь! Угу. На! Отлично! Но было сложно! Крен купал! <смех> Ура! Победа. Одна звезда уже прикалась мне, столько соралась. Ладно. Минус два героя, поэтому. Ну, минус две звезды. Один тур. В принципе, конец ролика подходит. И повышение. И новая карточка в конце. Вау. Быболб. А, ну, в принципе, чем больше их, тем у будет разнообразием И карточки, что там. навык показывается прокачай навык давайте не жалко соточку кинуть второй не ну в принципе можно даже вот так не жалко даже потратил реально так нужно должен, должен я играть что по блин видео зачем проиграем только я крыла паум баймр один шанс давай за новую серию о мы все извлечем его ну, да вот надо, нет Твоя сила велика но уже устарела, а. салайки если ешь и смотришь ролик, на ну, хм. Ура, но ну, достижение, ну как к Вот. 12. Это такое себе. Йо-йо. Выруженное чае. Потом бой. Ну тут стандартно. Пошли еще раз. Давай край, мам. Повторяем все как было, но что-то я и изменяю. Не знаю, почему всегда вечно этот монстр. На а? итак убираем эту технику а, блин не ту эти клавиши ладно она было бы самую сильную технику чтобы потом всех победить от края добивающий удар был помните тут как-то мы изменяем что-то другое ну, повторение. У меня чувство, что мы проходим то же самое. Может, ну, давайте другое мы верим Карту. А то одно и то же как-то не то. Ну что ж. А Габи тактики, давайте расскажем про это. Слушайте, если вы хотите победить в этой игре вам нужно больше времени уделять в этой больше арте артефактов забирать больше драть, он ну, вроде как-то обычно так ну, вроде мы вроде он закончили а да кстати 18 18 потому я так думаю почему дальше не хочется а мы закончили вроде бы видно что мы так по-быстрому закончили эту карточку